Привет, друзья! Меня зовут Илина. А я Алиса. И это мой формат. Программа для тех, кто любит свою страну. И обожает путешествовать по России. Сейчас у нас утро. И мы находимся в центре Казани. Мы немного отошли от традиционных туристических маршрутов, чтобы побывать в одном очень интересном месте, которое действительно скрыто от чужих глаз. Дежурный по училищу подполковника Детюк. Вы прибыли на территорию Казанского Суворовского военного училища. Добро пожаловать. Первые Суворовские училища появились во времена Великой Отечественной войны. Их было 11. В советское время их было 8. В современной России 9. Казанское Суворовское училище было открыто в 1944 году. Первыми воспитанниками стали мальчишки из 19 областей нашей страны. Макеты батальных сцен – известные отечественные военные награды. Все это можно увидеть в фае учебного корпуса. Суворовское училище – это не просто школа. Быть суворовцем – это и статус, и гордость. Военное учебное учреждение. 70-летней истории продолжает свою работу и по сей день. Сюда набирают с малых лет и воспитывают до 11 класса. Ребята здесь живут весь учебный год и уезжают только на каникулы. Сейчас 7 утра. У них будет подъем. Думаю, на это стоит посмотреть. Хорошо! Ты иди в казарму? Может там приучить тебя к армейскому порядку, а я пойду в музей. Родов, Ребята должны одеться за 30 секунд. Это армейский номер такой скорости и дисциплине можно только позавидовать. Сейчас посмотрим, как заправлены кровати. Действительно, все ровно, красиво. Не у каждого такой порядок в комнате. Самое главное – это натягивание и выровнять подушки, натянуть полотенце, выровнять тапочки. В военном училище все по расписанию. Дисциплина главный критерий всего. Это утреннее построение. Здесь, смирно. Товарищ майор, пятый ряд для среднего завтрак построено. Дежурим в пятерочке младший сержант Нев. Воля. Воля. Пока Алиса познает трудности армейского быта, я познакомился в тыре Казанского Суворовского училища. Помогла мне в этом директор музея Елена Кулакова. Это действительно памятник архитектуры. Он был построен в 1841 году. Это был Родионовский институт благородных девиц. В музее можно увидеть то самое знамя Суворовского военного училища, которое несли на первом параде победы 9 мая 1945 года. Форму суворовцев разных лет, исторические фотографии, документы, ордена и даже оружие. За годы работы из стен училища вышли более тысячи выпускников. Это не только военачальники, но и деятели культуры и техники. На этом стенде фотографии известных выпускников – да, на этом стенде представлены фотографии выпускников нашего Суворовского училища, достигших высшего звания генерал. Например, Герасимов Валерий Васильевич. Это начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны, герой Российской Федерации, генерал армии. Мы стараемся, чтобы ребята не просто изучали историю по книгам, но и лично общались с участниками великих событий в истории нашей Родины. Совсем скоро мы собирались в гости к участнику Великой Отечественной войны. Здравствуйте. Ребята. Здравствуйте. Я желаю? Владимир Васильевич, кем вы служили на войне? Я прошел фронт в пехоте. Что такое пехота? И артиллерия, и танки, и авиация, все работают для того, чтобы прошла пехота. Пока солдат пехоты не прошел, территория не занята. Поэтому наибольшие потери несла пехота. Я был командиром стрелкового взвода. Мне в это время шел 20-й год. Вот первая моя награда была, вот посмотрите, нагрудный знак «Отличник» рабочей крестьянской Красной Армии. Вот два ордена Отечественной войны второй степени. Владимиру Васильевичу уже за 90 лет. Несмотря на почтенный возраст, он помнит все подробности своей военной службы. Кстати, полковник Смирнов долгое время сам работал в Суворовском училище. И ему есть что сказать молодым курсантам. Мужество воспитывается не на фронте, а воспитывается вот здесь, в нашей повседневной жизни. На фронт лейтенант Смирнов ушел 17-летним юнцом. В бою был ранен. 62 года. Эта пуля была постоянным напоминанием о той страшной войне. И завлечь ее смогли только в 2004 -м. Он хранит эту пулю как память. Сегодня решил показать суворовцам. А как она просидела 60 лет? Это же боли. Ну, так сколько раз я, меня, мне пришлось ложиться в госпиталь. Спасибо за интересный рассказ. А нам пора возвращаться. У ребят скоро закончится перерыв. Вы творцы своего счастья. Это помните и делайте его. Добивайте свое счастье. Добрый путь. Спасибо. Кадеты Суворовского училища помимо военного дела проходят обычную школьную программу «Математика, литература, русский и физика». Тебе здесь нравится? Так точно. Мне нравится тут учиться, так как тут к учебе относится более серьезно, тут более растая физическая подготовка и развивается Суворовское область. Почему ты хотел стать офицером? Потому что в последующем я хочу связать свою жизнь с военным делом и стать генералом. Пока я искала Ильину, нашла спортзал. Каждый курсант должен уметь постоять для себя малых лет здесь обучают боевым искусствам. Привет, Покажи пару приемов, как учить себя девушке, если на нее напал противник. Например, противник хватает ну, за плечо, таким движением боже его. Спасибо, это было круто, теперь я могу постоять за себя. Сегодня я узнала много нового, всего лишь за несколько часов. Ребята в Суворовском занимаются каждый день. Педагоги учат суворовцев любить труд и вырабатывают у них моральные качества, необходимые русскому воину-защитнику Родины. Родина – это то место, где ты родился, вырос, учился. Родину надо защищать, чтобы вся страна жила в спокойствии, в благополучии и чтобы они жили дружелюбно. Я учусь в этом училище, чтобы научиться защищать свою родину. Сегодняшний день училище у нас закончился. Это была программа «Мой формат». Пока. Пока! Пока.